Сегодня мы начинаем подкаст с Кириллом Алферовым на тему методологии истории, методологии альтернативной истории, возможно, критики традиционных методов исторических. Вдохновила нас на этот подкаст передача в сообществе скептиков», которая записывалась недели три назад, да, с историком Александром Мешковым. Я думаю, что мы немножко уделим внимание разбору его тезисов но основная тема у нас – это именно методология, которую мы с тобой сейчас вот попытаемся представить всем заинтересованным лицам. Ну да, значит, я прежде всего хочу сказать, что я не являюсь историком, я не являюсь даже любителем истории. Я скорее могу себя характеризовать как скептика. Поэтому мне это интересный вопрос с точки зрения именно научной методологии. В принципе, у нас планируется целый цикл таких подкастов, вот конкретно в следующий раз мы надеемся поговорить уже с Сашей Мешковым на уже конкретную историческую тему, то есть взять какую-то историческую, историческую проблему и применить к ней разные методы. Например, мы применяем методы альтернативной истории, мы применяем методы того, что ты называешь традиционной историей. Но это будет отдельный разговор. Ты изначально выразил желание поговорить прежде всего об общей методологии, И вот мы значит, делаем именно этот подкаст. Да, совершенно верно. Дело в том, что обсуждение методологии альтернативной истории назрело на самом деле уже давно, потому что основная претензия академической науки к всяким малообразованным людям, как они считают, в том, что у них... Наблюдается методологическая распущенность, либо полное отсутствие методов, либо подобными эпитетами как бы, исследователи награждаются. В то же время никто не отрицает, что вклад в историю всегда вносили люди со стороны, не только которые получали звания академиков и профессоров, и даже не только те, которые исследовали там что-то в полях, как турхейры или Шлиман. Разные люди приходили, разные идеи приносили, Методы сперва встречали критику, очень многие вещи сперва считались подделками, как, например, клад Шлимана, все научное сообщество признавало его поддельным поначалу, или Синайский кодекс Евангелия Тишендорфа тоже. Потом как бы это все признавалось, поэтому я считаю, что совершенно неправомерно отгораживаться от альтернативщиков так называемых и говорить, что нам с вами дискутировать мы даже не будем на научную тему, мы просто вас заклеймим, что вы ничего не знаете, не читали учебник истории, и на этом как бы вся дискуссия обычно заканчивается. Поэтому настало пора обратиться к самим методам, я считаю. Ну, в принципе, нужно здесь, я думаю, заметить, что есть разница между становлением науки и тем, что наука представляет из себя сегодня. А разница состоит в том, что у обывателя... И под этим я подразумеваю не что-то неучижительное, а просто человек, который не является специалистом, например, конкретно в методологии науки или в какой-то научной области, у него до сих пор сидит в голове образ такого ученого-одиночки. Хотя на самом деле наука уже давно ушла от этого. И связано это с тем, что она усложняется. Вот когда у нас физика только становилась, человек со стороны мог провести какой-то эксперимент, который был неплохо поставлен, и действительно добиться каких-то результатов. Сегодня человек со стороны, например, привнести что-то новое в квантовую физику, но ну, это нереалистично, потому что для того, чтобы вообще начать заниматься квантовой физикой, вначале нужно узнать большое количество вещей по поводу математического аппарата, по поводу уже предыдущих имеющихся знаний физики. И сегодня фактически любой серьезный ученый и любая серьезная научная статья, она очень узкоспециальная. Человек, который занимается Ядерной физикой, причем там еще каким-то своим направлением. Если он заглянет в статью своего знакомого ученого из немножко другой области, ему уже будет трудно читать статью из-за специфической терминологии. То есть вот нужно понимать, что вот эта специализация науки, она связана исключительно не с какой-то элитарностью, а исключительно с усложнением, которое неизбежно, и оно будет дальше только увеличиваться. Поэтому ну, я к тому, что нужно действительно обращать внимание на то, что любители способны привнести в науку что-то полезное, но чем дальше идет, тем меньше наук становится доступным для этого. И, пожалуй, одним из самых ярких примеров той науки, которую еще любители могут что-то привнести, это астрономия. Я бы прежде всего избегал любых сравнений с физикой. Во-первых, чтобы нам просто не растягивать передачу в два раза и не говорить о физике также. Во-вторых, потому что, на мой взгляд, между физикой и историей лежит огромная пропасть фундаментального характера. И история, как, наверное, скажешь любой альтернативщик, она ближе относится к искусству, к литературе, несмотря на то, что использует естественно научные методы, так же как и литература ведения, например, также использует методы, например, выявления авторства текста по словарному запасу этого текста, до да, статистическим исследованием. Это не делает, не приближает литературу к физике. Я бы пожелал избегать этого. Ну, я постараюсь не проводить каких-то там неправомерных аналогий, но вот поскольку я до нашей беседы ознакомился с какими-то основными тезисами, там будет пару моментов, где я буду вынужден, если не напрямую апеллировать к физике, просто упоминать. Поэтому я, так сказать, основную мысль понял. До нашей беседы для зрителей поясним, что все-таки у нас были с тобой определенные дискуссии на эту тему. И я не до конца согласен с твоим тезисом, что, говоря об истории, мы не должны говорить про, физики, про физику, но, но я согласился на эту беседу особо в эту сейчас область не идти, действительно, чтобы не удлинять Ну да, да, по поводу того, что человеку со стороны становится все труднее привнести что-то в... Науку. На самом деле человеку внутри научного сообщества уже одному тяжело принести что-то в науку, потому что действительно объем знаний колоссальный. Например, на интервью в передаче «Школа злословия» известный российский лингвист Старостин, Сергей Старостин рассказывал, что он выучил основные языки, а он порядка 40 языков знает, будучи школьником еще. Это ему дало такую базу, которая помогала ему продвигаться дальше, и, короче говоря, специалистов, которые занимаются вот его областью, в мире несколько человек. Соответственно, все это вырисовывает одну фундаментальную проблему, которая, на мой взгляд, решается как раз новой методологией. Дело в том, что раньше науку двигали ученые-энциклопедисты. Потом все стали заявлять в один голос, что время ученых-энциклопедистов прошло. Ломоносов, Менделеев – это все в прошлом. Как-то сейчас сам сказал, что нельзя столько знаний одному человеку удержать. В голове. Поэтому настало время профессионалов, потом настало время узких профессионалов, которые занимаются узкой областью. Сейчас, на мой взгляд, прошло уже и их время, потому что один человек не может это все удержать. Наступает совершенно новая информационная эпоха, подоспели совершенно новые информационные технологии, которые не было в 60-х, 70-х годах. Это даже не просто информатика и кибернетика. Их пытались внедрять уже там, в 70-е, 80-е годы. Это именно новые социальные структуры, новые социальные сети, которые дают совершенно новые методы. Ну, я бы здесь заметил, что сегодня в науке, когда я говорил про роль ученого-одиночки, вот эта специализация, она приводит не только к тому, что человек является узким профессионалом, но и к тому, что, вот, например, ситуация, которую описываешь ты, когда по одной тематике несколько человек в мире да, работают, это касается таких каких-то маргинальных, научных, но маргинальных направлений, небольших, которыми просто никто не заинтересовался или просто мало специалистов. Тем не менее, это просто основные фундаментальные исследования, в частности, исследования о родстве языков. Все пользуются на самом деле сейчас какими-то частными выводами, разбирают какие-то ну, языковые семьи, там, разбираются внутри этой языковой семьи. А люди, которые исследуют проблему в целом, вообще возникновение речи, это как раз ну, фундаментальная вещь, и занимаются несколько человек. Ну, но разные проблемы есть. Что я хочу сказать, что очень часто речь идет о работе не одного специалиста в узкой области, а о команде. Да, То есть, конечно. О том, что сегодня вообще такое понятие авторства в науке, оно несколько размазано. Когда выходит какое-то исследование, это часто результат работы лаборатории, где целый ряд людей, вплоть до того, что там может быть 15 человек, занимаются одним исследованием. В статьях нередко можно увидеть большое количество авторов, там 5-6. Конечно, я прежде всего речь веду о естественных науках, да, но это в целом схема, которая, ну, она неизбежно должна прийти рано или поздно. Сейчас, когда мы проводим какое-нибудь исследование, которое включает в себя технологическую составляющую, как минимум будет человек, который является специалистом в области, например, руководитель лаборатории, и будут какие-то люди, вплоть от, от людей, которые строят инструментарий и которые обязаны быть э, частью научного процесса, потому что от того, насколько правильно методологически и принципиально выстроен этот инструментарий, например, программа расчета чего-то, может зависеть реальный результат. Вплоть до людей, которые именно занимаются фундаментальными вещами, например, именно теми принципами, которые ложатся в основу этого инструментария. Например, мы... Только не физика. Ну, я, я бы сказал так, что поскольку в современной истории тоже употребляются различные такие методики и расчеты, это, давай, ну, давай историю. То, что я говорю, это очень общие вещи. Как минимум человек, который пишет какую-то программу для отображения какого-то графика, он, мы должны быть уверены в том, что то, что он делает, соответствует каким-то научным стандартам. То есть, что я хочу сказать, что сегодня, несмотря на то, что можно выделить области, где довольно мало людей, этим занимаются. Вот фундаментальные области, которые затем, впрочем, проверяются очень часто на прикладном уровне. В целом, вообще, мне кажется, что очень важно подчеркивать, что сейчас это работа команд. То есть здесь идет не вопрос о том, что человек, являясь узким специалистом, все равно не может в голове держать, а в том, что узкая специализация приводит к совместной работе. Хорошо, но я тут вынужден просто обратиться к тому факту, что существует... Светила науки, которые выступают, которые там гранты выбивают под свое имя, под свой авторитет. И этот авторитет, он, конечно, давлеет. И команда может состоять из каких угодно человек. Но существует такое понятие, как научная школа. Основоположники научной школы ⁇ несколько человек. В конце концов, все-таки от понятия авторитета мы пока не ушли. Ну, я с этим вынужден не согласиться. Это очень частое возражение, но я просто коротко скажу, что э, действительно, особенно в медийном пространстве, а также, вот, например, в таких политических вещах, как получение грантов, ну, политическо-экономических вещах, такие вещи могут иметь значение. Однако в научном сообществе это не работает. В том смысле, что если э, я, предположим, некий известный ученый, который получил грант, я убедил э, людей, которые выдают гранты, в том, что это круто. Я кручусь в медийном пространстве. И я выкладываю теорию, которая просто неверна, то никаких других ученых, моих коллег, это не остановит, чтобы сказать это, чтобы написать статью «Опровержение». И, например, очень часто приводят э, в пример Альберта Эйнштейна, при этом довольно мало знают э, историю публикаций и полемики с ним. И несмотря на то, что у него был громадный авторитет, с ним никто не смущался полемизировать именно э, в свете научной литературы. Ну, Во-первых, мы пришли в физику, а во-вторых, мы перешли на этап становления науки». Нам сейчас надо поговорить о сегодняшнем дне и на самом деле о будущем, куда будет двигаться наука дальше. И опять-таки я хочу сказать, что мы с тобой не являемся академическими учеными, и мы работаем все-таки в медийном пространстве. Поэтому нам все равно придется обращать внимание на то, как эти ученые выступают в медийном пространстве. Но попытаемся углубиться все-таки в методологию. Давай уже ну, приступим, что ли. У меня 9 пунктов записано. Начнем просто по порядку. Метод первый, точнее подход. Обнаружение новых знаний в базах данных, или по-английски data mining называется, Обнаруж... обнаружение новых знаний. Современные информационные технологии и алгоритмы позволяют из больших массивов данных автоматически получать новые знания и выявлять закономерности, о существовании которых ранее не было известно. Data майнинг принципиально отличается от применяемых в традиционной истории методов статистического анализа. Тем, что не зависит от заранее заданного направления поиска. Это самое важное. Такой подход позволяет перейти от практики поиска подтверждений к практике независимой перепроверки традиционных представлений о прошлом. Ну и на самом деле к практике поиска вообще неожиданных совершенно вещей и знаний. Также приветствуется тестирование моделей на адекватность методами кибернетики. Это отдельная тема, мы тоже ее можем обсудить, как можно кибернетические методы применять для тестирования моделей. Ты говорил, кажется, что современная как бы, история использует методы дейта майнинг тоже. Было бы здорово, если бы ты проиллюстрировал. Нет, я еще раз подчеркиваю, что у нас сегодня будет речь о методологиях, поскольку я не историк, все, что я могу сказать, что они эти методы используют. Также используется метод текст-майнинг, то есть идет просмотр именно источников текстовых. Я не могу привести конкретные примеры сегодня, потому что я не являюсь историком. Все, что я могу сказать, это то, что мое общение с историками, конкретно по вопросу data mining, говорит о том, что эти методы используются. Более того, что в МГУ, по крайней мере, какое-то время назад был даже специальный, Лаборатория или какой-то отдел, который этим занимался специально Все, что другие сведения, которые у меня есть относительно этого Говорят о том, что пока что, несмотря на перспективность этого метода И очень серьезное к нему отношение в исторической науке Пока что этот метод не дал сколько-нибудь важных результатов Все, что было выявлено, это тривиальные результаты Но в принципе сейчас, предположим, мы можем поговорить просто отдельно про сам метод дата майнинг Поскольку мы говорим про методологию, первый вопрос, который бы я попросил тебе ответить коротко, и я вот затем продолжу был немножко обсудить вот это Только не да и нет Не-не, не да и нет, вопрос коротко о том, что, предположим, у нас есть этот дата-майнинг. какие критерии проверки? У любой научной методологии она обязана включать в себя критерию проверки Вот мы связали два параметра, увидели, что они вот связаны, вот дальше что? Связать два параметра мало строится модель. Если мы не знаем, как эти параметры связаны, а мы обычно не знаем, строится модель черного ящика. После этого составляется система уравнений вероятностных, дифференциальные уравнения с вероятностями относительными. Как входные результаты влияют на выходные результаты. Из этого либо вводится, напрямую алгоритм, либо Просто система уравнений решается каким-то образом. Мы получаем универсальный инструмент, который не зависит ни от чего, ни от чего желания, ни от конкретной там, исторической или политической ситуации. Инструмент, который можно пустить в работу. Ну, любой человек может это сделать. Он может любые данные подставить, любую летопись получить на выходе какой-то там ее анализ. Хорошо. Ну, мне кажется, что здесь очень важно заметить, что математика сама по себе, без содержания, бессмысленна. Нет. Этим как раз отличается кибернетика, и я думаю, может, поэтому она считалась изначально лженаукой у нас. Совершенно неважно, как работает модель, совершенно неважно, что представляют из себя данные. Результат все равно будет. По крайней мере, мы узнаем, есть ли закономерность или нет. Шум — это случайный набор данных, или это там, периодический сигнал. Это уже важная вещь, которая... Уже нас очень сильно ориентирует. Я говорю немножко о другом. Если мы берем просто математические модели э, и применяем их к окружающему миру, мы можем получить что угодно. Нет, почему? Да, например, э, если мы берем какие-то непроверенные, естественно, научные даже модели, то мы можем вывести что угодно То есть, например, мы можем построить модель Вселенной, где гравитация имеет какие-то другие показатели Это будет идеально выводиться математически, но это не будет иметь отношение к окружающему миру Правильно, поэтому есть методы проверки Опять-таки, я говорю, мы берем, например, реальную летопись, заправляем ее в модель, скармливаем Ну, формализуем да, сначала в нужном виде И на выходе получаем какой-то ответ как-то она там переструктурирована каким-то образом, ну, в зависимости от того, для чего мы строим эту модель. Мы, например, можем выяснить, что она является копией другой летописи. И, может быть, это действительно список конкретной летописи. да? Отлично, наша модель это показывает. А можем считать, что, это, что эта летопись никак не связана с другой летописью. Однако модель нам выдает результат, что между ними очень сильная корреляция. Это Хорошо. вот то, чем пытаются заниматься Насовский и Фоменко, и то, что лично я вижу немножко, и не только я, и традиционные историки тоже это критикуют, что они это делают какими-то немножко странными методами. Ну, я, я повторюсь еще раз, что современная история занимается дета-майнинг. В принципе, даже в интернете предварительный поиск мне показал, что такие есть ресурсы. Давайте вот поговорим просто про дата-майнинг. Теперь про сам метод. Вот какие у него есть, какие у него есть проблемы. Сам метод хорош, это перспективный метод. Я считаю, что, то есть я совершенно согласен с тобой, что это интересно. Здесь единственное, что я считаю, его нужно применять очень аккуратно. И поэтому, когда речь идет о том, что любой человек может это сделать, в любом таком методе, который имеет э, дело с большим количеством данных и пере переменных, Малейшая оплошность может привести к странным результатам. Например, типичный, типичная, типичная демонстрация такая. Берем 500 человек и начинаем прогонять их параметры. Среди 500 человек, по-моему, по теории, даже по вероятности, вот есть какой-то такой тезис, что обязательно найдутся два человека, у которых там будет одинаковый день рождения. В общем... Находим людей с одинаковым днем рождения По-моему, говорится о том, что э, из среди 360 человек будет пара людей Как-то так Ну, в общем, предположим, что эта пара есть Дальше мы начинаем проводить дальнейший дета майнинг То есть мы начинаем э, просматривать громадное количество параметров, относящихся к этим людям Нет, это уже выборка Это уже заданное направление поиска а мы не задаем направление поиска, мы просто смотрим все подряд. Вот просто все вообще, всю информацию, которая доступна. То есть ты не выбираешь отдельно этих двух людей. Мы не, мы выбираем их отдельно, потому что они там... уже заданное направление поиска. В чем принципиальный метод Data майнинг что мы не знаем, что мы ищем, мы не знаем, что мы найдем, мы не знаем, как мы будем отбирать результат. Но на самом деле этот метод, он еще не получил формализацию применительно к истории, и это, то, что мы сейчас говорим, это все как бы заклад на будущее методы альтернативной истории, они сейчас находятся не в зачаточном состоянии, но, по крайней мере, они еще просто не разработаны до конца. Ну, мой тезис здесь основной состоит в том, что нужно понимать, что просто просматривать громадное количество данных, мы, во-первых, должны оценивать вероятность того, что мы случайно находим какие-то закономерности, которые не значат ничего. Что Если... значит «случайно находим закономерности»? В любом массиве разных параметров... Будут случайные совпадения. Дело не в совпадениях. Мы ищем не несовпадения. Мы не знаем, что мы ищем. Мы находим, в принципе, вероятностную зависимость одних величин от других, но мы не делим это на черное и белое, что совпало, не совпало. Естественно, естественно вероятностное. Но я, я приведу такой пример. Есть э, такой проект, называется Global Conscious Project. Это э, знаменитый проект э, в парапсихологии, который идет уже, наверное, лет 20. Состоит он в чем? Ставятся по всему миру генераторы случайных чисел. И затем, в зависимости от каких-то событий, которые происходят на планете, считывается, есть ли какое-то влияние якобы человеческих эмоций, некоего глобального разума, глобального человеческого сознания на эти генераторы случайных чисел. Есть ли какое-то изменение? И авторы этого проекта показывают, что изменения есть. Например, они показывают, что есть изменения, которые связаны, например, 11 сентября 2001 года, теракт в Нью-Йорке, и они показывают, что вот график действительно демонстрирует отход от просто случайных значений, действительно идут изменения. Что происходит дальше? Происходит дальше следующее. Если на самом деле расширить границу, по которому они проводили свои данные, то мы видим, что на самом деле никаких закономерностей нет. То есть это выборка узкая? То есть это узкая Специально выборка. Специально сделанная для того, чтобы получить нужный результат? Ну... Я, я не спешу обвинять авторов проекта в том, что они намеренно это делали. Скорее всего, они действительно сами в это верят, но это фактически означает, что когда речь идет… что я хочу сказать, это очень простой тезис здесь, что когда речь идет о data майнинг, вот та формализация, которая на сегодняшний день пока нету, вот это самое главное. Да. Общие слова, дата майнинг это отличный, отличный метод, и история современная его не отвергает, а даже использует и надеется на то, что это перспективный метод. Отлично. Я единственное хочу напомнить. История, которую ты мне сам же рассказывал о своем походе в союз композиторов. Основная мысль этой истории в том, что профессиональное сообщество, на самом деле, к сожалению, слишком инертно. И вот на том примере ты познал, например, что люди используют какой-то плагин или синтезатор электронный 15-летней давности и радуются этому как дети, что, мол, это какое-то новое изобретение. Мы сейчас находимся в похожей ситуации. Да, пускай вот электронная музыка — это может быть совершенно ужасные какие-то там танцевальные ритмы, бездарщины какая-то, но может быть и очень талантливые вещи. То же самое у нас происходит в альтернативной истории. Есть совершенно сумасшедшие какие-то гипотезы, какие-то исследования, которые даже не назовешь даже фантазиями, непонятно что. Но есть и очень дельные вещи. И это все остается немножко в стороне от заторможенного, от неповоротливого сообщества. Те методы, которые дейтамейнинг, они используют и говорят, что не дается, они не получают адекватных результатов. Это следствие именно вот этого технического отставания. На самом деле так. Например, несколько лет назад проводили исследование языков. Два голландских исследователя прогнали все словари через компьютер. Почему этого не было сделано раньше? Вот опять-таки, я думаю, просто в силу в профессионального сообщества. Ну я бы я бы правда не сравнивал Союз композиторов с. историческим. А, ну локой. хорошо это в любом просто это в любом действительно сообществе, когда отлаженный рабочий процесс есть workflow, который никто не хочет менять, никто не хочет модернизировать. Это во многих областях. Никто не хочет менять станки на новые, потому что это все горит, надо сдавать. Но коней приправе не мне. Это, в общем, это реально серьезная проблема профессиональных сообществ. Если кто-то из э, альтернативщиков сможет привнести какие-то интересные дата-майнинг, замечательно. Да, так я просто закончу историю про этих двух э, программистов. Они пришли к сенсационному выводу. Оказывается, все языки в мире связаны между собой. На мой взгляд, если проводится компьютерное исследование, помимо того, что языки связаны между собой, автоматически должно получаться ну, еще какое-то количество выводов. Как они связаны? Что за этим стоит? Глухота, ничего нет. Видимо, что-то куда-то не вписалось. Да, связаны, да, этот результат можно принять. Остальное считается неудовлетворительным. А может просто метод... В смысле, может быть, сам эксперимент не ставил цели что-то такое найти? А может быть, сам эксперимент был поставлен некорректно? Ну, тем не менее, это объявлялось с помпой, как вот ну, подтверждение. С помпой объявляется много чего. Мы да? можем вспомнить. Да. Я, значит, когда Я мы... просто к тому, что вот эти достижения, они похожи на использование синтезаторов союзом композиторов, что? как британские ученые доказали. И все говорят, да, в общем-то, это все всегда и так знали. Зачем? А оказывается, к этому была привлечена там какая-то там супертехника. Ну, вот это отставание, оно просто бросается в глаза, поэтому люди начинают что-то делать сами. Это, в принципе, само по себе, опять-таки, неплохое начинание. Нужно только не забывать о том, что наука имеет правила не просто так, а имеет правила, которые помогают нам не самообманываться да, и все-таки приходить к истине. И вот эти альтернативные методы, они э, берут какую-то технологию, которая действительно может, может э, помочь, которая конкретно, например, в реалиях России может не использоваться, в то время как, я уверен, что на Западе гораздо более прогрессивно это все и при этом они забывают про научные правила. То есть они говорят, о, мы провели какое-то там вычисление, мы взяли суперкрутую программу. Оказывается, не только все языки равны между собой, но и вообще все языки произошли от русского. Я беру такой грубый вариант. Я, я понимаю, что не все альтернативное сообщество при, при, э, считает, что именно такие грубые теории являются верными. Но тем не менее, выходит какое-нибудь сенсационное заявление. Они говорят, вот смотрите, мы применили дата майнинг. Но от того, что они просто применили дата майнинг, это ничего не значит. То есть Правильно. важна формализация? Это же претензия, она и предъявима традиционная история. Когда все историки в один голос на определенном этапе развития исторической науки начинают заявлять, что вот мы применили современные методы все и вывели, что русский язык происходит из немецкого, ну это в общем та же фигня, которая со временем просто разоблачается, как-то корректируется, остаются хвосты до сих пор какие-то от вот тех заблуждений, и они их тащат до сих пор с собой. Вот. Естественно, это неизбежный процесс, и нельзя за это обвинять альтернативных историков. Традиционная наука страдает тем же самым. Ну, я не согласен с тем, что традиционная наука страдает тем же самым, потому там что там же тр... люди, Кирилл, там живые люди. Люди, вот я даже не буду затрагивать эту тему, что у всех защищены диссертации. Это просто уже избитая тема. Дело в том, что количество умных и дураков оно в любой выборке одинаковое. Нет никакого смысла считать, что вот в академии сидят там все умные. А вот там бюро дизайнеров в соседнем здании, там все дураки. Нет такой выборки. Люди Речь ошибаются. Не... Дело в том, что понятие «ума» – это очень расплывчатая вещь. Речь идет не об уме. Когда, когда... О методах. когда, когда мы в обществе скептиков, например, критикуем какие-либо верования, сверхъестественное или верования, в том числе и псевдонаучные, связанные и не только с историей, а связанные и с другими науками, Речь идет, мы всегда подчеркиваем, и я вот всегда подчеркиваю, что речь идет не об уме. Когда я сам был верующим и готовым поверить в любую теорию, я не был глупым. А я просто упомянул, я был не критическим мыслящим. Я просто упомянул это именно вот этот критерий ума, потому что очень часто публичная критика альтернативных теорий, я не говорю про паропсихологию, я говорю именно про историю. Она очень часто начинается с того, что вот там все дураки, Фоменко дурак, там, ну вот это факт. Ну, я, скажем так, я слушал лекцию Залезняка, очень известная лекция на тему любительской лингвистики. Да, и он там говорит, что здесь Фоменко действует как самый банальный любительский ли... лингвист да. Который как школьник не выучил правила того, что слово делится на приставку и корень Ну да, и это я не считаю, что это оскорбительная вещь Он не сказал, он идиот, он сказал, он ведет себя как школьник То есть он ведет себя как человек, который не узнал даже Азов Да, но это же неправда ну, я, я, честно говоря, потребовал бы каких-то тогда обоснований, почему это неправда. Почему это не А почему это правда? То есть надо доказать, что Фоменко не учился в школе. Или имел двойку по русскому языку Это что, доказано? Но ну, это абсурд нет, Человек ну, не может стать академиком с таким подходом к учебе яс, Ясно, что речь идет здесь именно о том, что он не профильный Речь идет именно о том, что это публицистический Такой полемический прием Обвинить собеседника в том, что он ничего не знает За этим никаких доказательств никогда не стоит Не-не, э, будем все-таки корректными Ясно, что когда, когда речь идет о том, что человек ведет себя будто школьник Во-первых, говорится, будто, не забываем Если уж мы будем формально разбирать каждую фразу залезника, говорить, вот он его назвал школьником, где у него доказательство, что он не учился в школе. Вспомним тогда я про приставочку, вот, про вот это слово «будто». «Будто школьник». Э, типичная черта, которая прослеживается вот среди псевдонаучных деятелей, это то, что они лезут на свою область. Причем, и я вот хочу этот момент, чтобы он четко у нас попал в подкаст. Мы сейчас стоим на этапе становления науки. На наш взгляд, допустим, традиционный историки читает: не, все, наука сделана, в 19 веке было ее становление, все, мы только уточняем результат. Мы сейчас на другой позиции стоим. Мы считаем, что становление науки только-только происходит. Поэтому любители типа Турхи и Рыдаала, они в 21 веке очень пригодятся. И это надо приветствовать. Не, я хочу сказать другое, я вот еще раз вернусь к этому моменту, просто чтобы это, так сказать, на записи осталось, что вот эта вот манера даже очень именитого ученого лезть не в свою область всегда приводит к проблемам. И у нас есть много... Проблема Проблем... у кого? Много примеров, много примеров когда это происходило. Проблемам к тому, что этот ученый потом ставит себя не очень выгодное положение. Нет, нет, нет. Проблема-то возникает у кого? У этого ученого проблема не возникает. Он знает, что он идет на риск. Проблема возникает у тех, кто занимает места в профессиональном сообществе Я... и считает себя вынужденным вступать в спорт. Нет, нет. Э, не надо цепляться к моему слову «проблема». Э... В этом возникает возникает ситуация, при которой его авторитет именно в медийном пространстве, а не в научном сообществе, как будто бы начинает освещать его довольно маргинальные теории. Да, и ну все и это связано это? с тем, что на самом деле человек полез не в свою область. Как только мы видим, что ученый, который является, например, или получил Нобелевскую премию по одной сфере науки, вдруг лезет в другую, тем более в свете того, что мы сказали, что все это очень сложные сегодня вещи, мы можем быть, ну, иметь, скажем так, довольно высокую уверенность в том, что то, что он делает, как минимум нужно с еще большим скепсисом воспринимать. И здесь у нас есть множество примеров. К сожалению, в истории это работает как-то, ну, только для чужих, для своих это не работает. Любой, ну как, вот любой лингвист может войти в историю и начать рассуждать о каких-то исторических процессах. Любой археолог может начинать там что-то про лингвистику говорить, про, русский, про развитие русского языка. Это, в принципе, сами по себе смежные науки и зависит от того, что конкретно он говорит. Ну, как, вот вопрос, насколько смежный. Когда археолог начинает рассказывать про... Политическое устройство там русского княжества, извини меня, это совершенно разные области. Я Но согласен, что это Для своих области. это можно, для чужих со стороны это повод для межрегиотерики. Я критики. считаю, что это нельзя никогда, это не должно быть нельзя никогда. И в исторической методологии это запрещается, и Правильно. вообще в научной методологии. Правильно. Правильно. Поэтому, к сожалению, получается так, что спор альтернативных историков с традиционными представляется в медийном пространстве. Я думаю, это специально раскручивается, как столкновение вот таких непримиримых, каких-то вот верующих людей. Одни веруют в одно, другие веруют в другое. Я как... И главное, что это сопровождается такими цирковыми выступлениями: с одной стороны, там Задорнов, с другой стороны, Залезняк или там Живов. Это смотрится просто как цирк с конями. Ну, я еще раз подчеркну, что те лекции, которые я видел Залезняка, с моей точки зрения, были предельно корректными и очень системными. А вот мы с тобой посмотрим, где он просто... ну Абсолютно некорректно, просто невыносимо некорректно как бы себя ведет. То есть, когда он выдумывает примеры, сам же их опровергает и говорит, что это доказывает неправоту кого-то там. Ну, просто абсурд. Ладно, давай лучше двинемся. Я просто к тому, что мы хотим найти точки соприкосновения с людьми, которые реально занимаются наукой, которые реально занимаются методами в истории, и заинтересованы не в паблисити вот в этом, не в доказательстве чьих-то точек зрения, а действительно в поиске истины, в уточнении методов. Вот на диалог с ними направлены, собственно, наши, вот, скажем так, какие-то там манифесты yep. или... Здесь сложность, э, сложность общения вот, э, вообще любой науки и псевдонауки, или того, что называется псевдонаукой, поскольку ты отстаиваешь именно право считать вот эти альтернативные методы реальными научными методами, правильно? А, ну вот я имею в виду, что альтернативные методы, ты считаешь, что они могут... Дело в том, что мы еще... Дальше первого метода еще не продвинулся. Сейчас поднимемся, я просто скажу, потому что это еще может возникнуть во время нашей беседы. Я хотел бы только обратить внимание на такую вещь, что практически очень часто критика альтернативщиков традиционной истории, она сводится к тому, что история ведет себя так-то, так-то, так-то. Ну, ученые ведут себя так-то, так-то. Например, они вот, не используют какие-то методы, или они переверяют, или вот, как ты говоришь, они позволяют влазить себя в смежные области и это нормально. И спорить здесь очень трудно бывает, потому что если ты просто скажешь: Ну нет, они так не делают, то. В ответ тебе скажут, нет, они делают. И на этом разговор заканчивается. На этом разговор не заканчивается, на этом я могу показать выступление Янина, выступление а, Запада. Проблема, проблема отдельных примеров связана с тем, что э, нет системных показателей. Вот, например, есть... Если... Есть системные показатели, есть медийное пространство. Вот я говорю, нам и, все время придется возвращаться к тому, что есть научное сообщество, есть медийное пространство, которое транслирует мысли якобы научного сообщества. И мы критикуем именно медийное пространство и фигур, которые действуют в медийном пространстве. Они ним статистика есть, они все действуют одинаково. Живов на передаче с Задорновым у Гордона, Янин на Соборе на Еретяков 99-го года в МГУ, лекции Залезняка в Политехническом музее. Все вот эти фигуры, они действуют одинаково. Вот стопроцентно практически статистика по ним есть. Я не знаю, насколько рассуждение о методологии имеет смысл при этом пропитать медийных фигур. Мы все-таки говорим про науку, поэтому давай продолжим все-таки по поводу методов. Давай. Давай двинемся к второму методу. Второй метод называется, сформулирован как использование идей и ресурсов сообщества или краудсорсинг. Традиционная история использует метод гражданской науки, так называемый, когда для низкоквалифицированной работы привлекают школьников, например, на раскопке. Таким образом, людей вовлекают в систему сложившуюся вот эту научную, что ну в иерархию, скажем, ты начинаешь с раскопков, потом тебя спрашивают, а проходил ли ты раскопки, что ты там себя историком считаешь. Люди втягиваются вот как бы вот такой метод, начиная с самой низкого квалифицированной работы. А метод краудсорсинг — это метод совершенно принципиально иной. Это метод не для вовлечения людей в сложившуюся иерархию, и не для обучения их а азам вот этой там верой или парадигмы научной какой-то. Не для этого. Кроудсорсинг — это метод получения новых идей, направленный на изменение самой системы, на структурное изменение вообще самой системы. Для чего? Для получения более эффективного решения научных задач. То есть система должна сама себя оптимизировать под задачи. Современные средства коммуникации позволяют осуществлять мозговой штурм, не упуская даже самых неожиданных предложений, вот этих самых сумасшедших, которые... Их нельзя отсеивать, пускай они будут. Самое главное, благодаря децентрализованной организации исключена перегрузка главного узла. А главный узел у нас ⁇ это экспертное сообщество, которое не может, как справедливо всегда отвечают историки, мы не можем на каждый каприз, на каждую дурацкую идею давать свой вердикт. Правильно, экспертное сообщество будет перегружено. Так вот, метод crowdsourcing, он исключает перегрузку вот этого экспертного сообщества. Проверка идеи гипотез может осуществляться любым участникам сообщества. Это то, про что мы вот говорили уже в Data Mining. И непременным требованием для этого всего является доступность первоисточников в электронном виде, а в идеале оцифровка всех списков, всех переводов, всех также включение отклоненных цензурой сочинений по истории, потому что с этим мы очень часто сталкиваемся. И именно если, вот скажем так, здесь я прервусь от э, зачитывания метода. Важный тезис. Если историческая наука хочет вернуть себе вот тот престиж, который она потеряла по собственным же жалобам, что сейчас наука не в моде, денег нет, никому не интересно, всем пару психологию подавай. Если они хотят себе вернуть былой престиж, им надо выйти в интернет. Это банальная вещь. Можно соглашаться, можно не соглашаться. Реальность такова, что вы должны все выложить в интернет. Тогда вы сможете как бы, вернуть себе свой статус. Вы современные, вы проверяемые, вы ну, как бы идете навстречу людям, пожалуйста. Далее. Краудсорсинг изменяет само понятие авторства, исключая возможность получения отдельным человеком какой-либо личной выгоды от научной деятельности. И делает процесс научного познания независимым от убеждений или заблуждений авторитетов. Я знаю, что спорят с тем, что якобы авторитеты давлеют. Ты сам говорил, что работа может сопровождаться авторством 5 или 15 человек. Тем не менее, это научная группа, тем не менее, это научная школа, тем не менее, это конкретные имена, которые получают грант под себя. И тем не менее, как бы, заявляется, что никакого влияния, ну, что имена ничего не значат. Я считаю, что именно значит. Я считаю, что на этом авторстве они защищают диссертации, проходят по этой иерархии выше и выше. Чего они не могли бы делать, будь понятие авторства полностью исключено. Ну, здесь сразу вопрос, который возникает. это Получается, что фактически нет ничего особенного... Э в том процессе, который ты писал, что касается именно истории. Ты что, предлагаешь реформировать вообще научный метод? Вообще, то, как работает научное сообщество, в том числе и в остальных науках? Я стараюсь разграничивать гуманитарные науки от естественных. И науки, скажем так, политического оттенка, имеющий политический оттенок, от других гуманитарных наук. Например, вот история, она несет политический оттенок. Потому что биология тоже несет политический оттенок. Я с этим не согласен Ну хотя, хотя. Стволовые клетки. Нет, ну причем тут стволовые, стволовые а, при клетки? Том, что, при том, что они противоречат религиозным убеждениям. А религиозные убеждения связаны напрямую с политическими а, интересами. Я не затрагивал. Нет, нет, нет. Ну это уже так, знаешь, это через какие-то огороды. Нет, ты выходишь... нет, секундочку. Это не огороды. Это совершенно прямая, серьезная очень проблема с современной Есть медицины. Есть другая серьезная проблема. Вот реально. Другая серьезная проблема такая, как деление людей на расы. Это биологический факт, который имеет политический Ну, темы. например, да. Вот лучше приводить примеры вот без вот этих огородов через религию и без параллелей между историей там, и физикой. Есть гораздо более удачные примеры. Так вот, вопрос-то заключался в чем? В том, что изменить саму структуру вот научного сообщества. В этой области, может быть, да. Например, есть такое понятие, как пресса социальный институт. Он изменился. Раньше пресса была жутко централизованной, цензурируемой. Сейчас там каждый человек может доносить свою мысль. Чего, кстати, очень боятся вот, вот эти академики-историки. Ну, Мне это непонятно, но они на полном серьезе заявляют, что сейчас любой человек может выйти в интернет и сказать «я не согласен с вашей теорией». Ну и что? Такова реальность. Ты действуй в этой реальности, доказывай как-то Придумай, как доказать. Ты не должен этого бояться. Это естественный процесс. Ну а почему ты решил, что они боятся этого? А потому что залезняк жалуется, например, в своих лекциях на то, что у интернета есть вот такие негативные стороны. Я цитирую. Ну, конкретно... Э... И что это удар по науке, по авторитету науки. Это я цитирую, понимаешь? Удар, удар по науке, я частично с ним согласен. В каком смысле? Что Здесь, здесь просто нужно быть очень четким в формулировках. Что, что я могу сказать просто как скептик? Что... Когда дело касается высказывания мнения, действительно любой может высказать, что хочет в интернете. И здесь этот удар по науке наносится тогда, когда у людей нет культуры мышления. Вот Если у тебя нет культуры работы с поступающими данными, если для тебя утверждение ученого и утверждение человека, который вообще не получил никакого образования и просто сказал «а я не согласен», если вот эти утверждения для тебя равнозначны, то я считаю, что это уже неправомерный подход к данным. Несмотря на то, что ученый может ошибаться. Когда мы относимся к понятию истины с точки зрения именно вероятности, а не черного-белого, утверждение залезняка, залезняк – это тоже просто человек. Он может сказать что-то в сердцах. Я, когда говорю, я могу за числом подумать, я здесь не очень хорошо сказал. Я тоже говорю все не идеально. Вот. Поэтому, когда человек находится в публичном пространстве, его, безусловно, очень легко улечить в неточной не формулировке. В конце концов, залезняк сам, просто как человек, может испытывать антипатию к интернету. Ну, вот сам, вот ему лично не нравится. Это ни о чем не говорит. Нет, но это говорит о том, что вот эти личные антипатии, не должны влиять на результат. Ну, они, в конечном счете, он просто высказал свое мнение, что с его точки зрения, это отрицательная сторона интернета. Ну, окей, но можно сказать, что это и положительная сторона Ну, просто интернета. я отвечаю на твой вопрос, надо ли менять саму структуру научного сообщества. Она меняется, она выходит в интернет. Я не уверен, что утверждение какого-нибудь Васи о том, что это это научное сообщество. значит само понятие научного сообщества размывается. Понимаешь, раньше вот взять процесс обучения, раньше розгами лупили и считалось, если тебя не лупили розгами, то ты плохо учился. ну то есть ты не прошел школу, ты ничему не научился, у тебя это не забили тебе в голову. Сейчас другие методы. Вот советское образование, которое все ругают, что ну как бы вот ругают современную ситуацию, что почему мы отказываемся? Такое было хорошее, лучше в мире образования. В чем-то да, а в чем-то есть более прогрессивные методы. Мы просто цепляемся за старое, мы инертные. Вот в чем дело. Меняется полностью структура, когда дети могут не приходить в школу, когда дети могут сидеть на полу и разговаривать там с учителем, как им вздумается. И меняется субординация, понимаешь? Нет, форма, форма меняется, я не спорю. Но у образования есть конкретно функциональная функция, конкретная функция, да? Нет, дело в том, что функция меняется образование. Дело в том, что функция образования сначала, изначально была религиозная. Не-не, я, я сразу, я понимаю, я понимаю, что можно говорить, я имею в виду, что когда речь идет о научном сообществе, то все весь этот путь движения снизу вверх, он же делал не просто так, она не просто была, что, а давайте-ка я не буду начинать с низов, а я сразу пойду в академики. Правильно, я согласен, но речь о том, что Время профессионалов узкоспециализированных уходит, потому что они не справляются, что уже трудно пройти снизу вверх, и надо просто обретать уже другие методы. Надо уже не. Ну грубо говоря, пускай но, это. Но. А в смысле не справляются? Ну, вот ну, я тебе привел пример старостина, который на самом деле пишет там и читает на 200 языках, говорит на 30 там, ну, на 20 он говорит, и на 40 так типа понимает, общается. вот. Таких людей мало. Нельзя каждого этому научить. Опять-таки, Залезняк сокрушается, что основы лингвистики не преподаются в школе. А сколько человек это потянут? А на каком уровне? А нужно ли это на таком уровне? И мы приходим к тому, что надо сейчас уже учить детей и вообще людей не изобрить информацию, не изобрить языки, как это вот не печально, но мы всегда восхищаемся такими людьми, которые все могут, все умеют. Мы раньше восхищались энциклопедистами типа Ломоносова. Но сейчас уже все, типа время прошло, считается. Так. И поэтому надо учить людей методом работы с информацией, а не методом запоминания. Ну, информации. это с этим сам по себе согласен. Я не уверен, что я, что я могу сходу согласиться с тем, смысле того, что узкие профессионалы не справляются. Не То справляются. Они ну, сами об этом говорят? А, непонятно, что, что имеется в виду, в каких областях науки они справляются, в каких не справляются. Вот ты привел конкретный пример конкретной области. Я до этого работал, хотя ты просишь не приводить пример, но mm -hmm. я, я работал в области, в области ионосферы, где там научное сообщество по ионосфере очень ограниченное, mm -hmm. потому что это узкая проблема. И они занимаются, например, каким-нибудь конкретным ионосферным слоем. F2 И вот, вот и людей, которые этим занимаются, их не то, что, конечно, в буквальном смысле попали, чем перечесть, но так вот мое предположение будет, что их несколько сотен в мире. Это немного в целом по этой проблеме. Но это не значит, что они не справляются. Я не, не стал бы говорить, что они не справляются, потому что проблем, потенциально проблем так много, что можно сказать, что все человечество не справляется. Вот справляются, тут можно ввести простой критерий, отвечает ли запросам общества. История сейчас терпит вот такой кризис именно в публичном пространстве, потому что она не отвечает запросам общества. А что значит запросам общества а отвечать? Это, Но Это в буквальном смысле именно это означает, что люди спрашивают, ответ получают неудовлетворительный. Ну, точно так же можно сказать, извини, и про, опять-таки, биологию. Вот люди задают вопрос, а вот почему, вот как вот мы могли произойти от обезьян, когда обезьяны еще существуют? Есть популяризаторы типа Докинза, да, там, типа Маркова у нас, которые об этом говорят. Но, как бы, можно тоже сказать, вы знаете, биология не отвечает за бросом людей, поэтому они верят во всякую ерунду. Тем не менее, Тем не менее, с авторитетом науки в целом не очень хорошо, он падает. Опять-таки, по заявлению самих историков, это я, я лично это не вижу, что авторитет науки падает, но они жалуются. Вот я как бы их мнение пытаюсь объяснить, откуда у них такое мнение возникло. На мой взгляд, потому что они дают неудовлетворительные результаты. Ну, здесь, здесь скажем так, я бы сказал не то, что неудовлетворительные результаты неудовлетворяющие. Неудовлетворительные. А, Недовлетворительную популяризацию результатов. Это довольно большой быть. большой спор по поводу того, что, например, некоторые сейчас обвиняют НАСА в том, что они, например, слишком поздно стали отвечать на всякие конспирологические теории. Нет, ну что... подожди, НАСА. Но я, не то есть, что я хочу И сказать, НЛА, что там... они стали, да, они... но что они не говорили об этом, считая что это ерунда, а затем прош... наступил момент, когда уже стало. Ну поздно. вот, поэтому я говорю, что Историки вернут себе расположение, когда выложат в интернет все, что можно, когда оцифруют все, что можно, сделают это в виде доступных баз данных. На самом деле, такие базы данных уже есть. Есть данные по летописным событиям во Франции, там есть какие-то международные. Это хорошая идея. Это, это хорошая, хорошая идея. идея. Но это еще и много работы. Это и они работы. не справляются. Вместо этого начинается борьба со лженаукой. Ребята, вы свою энергию Почему направьте. Почему вместо этого? Убежал, Потому что, что ну, нельзя одновременно бороться с лженаукой, ну, выступать с трибуны. З залезняк залезняк и Янин это не единственные люди, которые занимаются Вот а бы, Лучше бы они вели за собой, если они такие из себя всех как харизматичные лидеры, пускай они ведут за собой людей вот в ту область. Пускай они выходят и говорят, ребята, нам нужна помощь. Но ну, в общем, в любом ну, случае эта мысль понятна, как сказать, окей. Okay. Давай перейдем к третьему пункту вывод еще раз по краудсорсингу, идея сама по себе, в принципе, окей, она неплохая. Может быть, в будущем к этому мы придем, к какому-то децентрализации. Но я вот э, в твоем описании важный момент я хотел еще прокомментировать, что когда речь идет о научном сообществе, опять-таки, можно приводить узкие специализации, где то несколько людей, в каком смысле вообще можно говорить о том, что вы знаете, настолько мало людей, настолько низкая перепроверка данных, что нужно быть вообще, как бы, степень достоверности ниже. И это совершенно нормальное утверждение. Есть, например, исследования во всех науках, не только в истории, где настолько мало людей, что ты понимаешь, что ну вообще бы это еще перепроверить. И, может быть, через 50 лет перепроверить и скажут, что они были неправы. Поэтому, когда речь идет о том, что э, в каких-то разделах истории других наук мало людей, мы можем смело говорить, к сожалению, эта проблема мало исследуется. И когда идет вот эта фраза «мало исследуется», мы автоматически имеем полное право считать это менее достоверным, чем те области, которые исследуются и перепроверяются больше. Но вот было бы очень здорово, если бы с, таким же, с такой же корректностью подходили бы к альтернативным исследованиям. Мало исследуется вопрос подложности Петра Первого. Он мало исследуется, это объективно. Но, может быть, а уже много занимаются... исследовался вопрос неважно, неподложности. А неважно. Понимаешь, это не да и нет. Ну, к сожалению, мы не в такой ситуации. Ну, а не получается ли это ситуация из-за того, что очень мало занимались доказательством отсутствия приведений? Я не про доказательства, я про исследование материалов. Очень, очень мало, было посвящено исследованию материалов отсутствия приведений. Вот, может быть, на самом деле. Давай не будем про отсутствие. Я говорю, что есть свидетельства подложности Петра I, свидетельства современников, свидетельства более поздних историков. Прямые, косвенные, и мало исследуется эта область. Ну, нет особо так историков, которые бы вот занимались именно вот этими документами. В основном Но занимаются это возможно. Так, может деяниями Петра Великого. И поэтому ну, на их место приходят альтернативщики. И вместо того, чтобы сказать, хорошо, ребята, вот теперь нас больше, давайте мы теперь более эффективно решим эту задачу, и, может быть, мы выясним, что Петр Первый неподложный. Но давайте работать вместе. Вместо этого начинается что? Поход на лжи на ум. Ну, ты, ты согласишься с тем, что э, вот эти две теории они взаимоисключающие? Я не согласен, что эти теории взаимоисключающие. Вот это поразительная вещь, которая, к сожалению, почему-то гуманитарии, хотя им казалось бы, надо мыслить не бинарной логикой, но в области истории они отказываются этого понимать. Дело в том, что есть теории, как бы противоречащие друг другу. Например, в боленоведении, о котором, я надеюсь, мы поговорим в следующей передаче, есть две враждующие буквально школы — историческая и мифологическая. Ну, объяснять не буду. На сегодняшний день выдающиеся там всякие боленоведы и так далее, они считают, что разошлись эти школы окончательно, никаких точек соприкосновения. Одна, другой противоречит. Но я так не считаю. Если мы пересмотрим взгляд на хронологию, мы с удивлением обнаружим, что правы и те, и другие. Но для этого, извините, надо пересмотреть взгляд на хронологию. И чудесным образом окажется, что не та половина ученых дураки, а эти умные. И не наоборот, те были дураки. Они правы оба. Оба сообщества право, они оба умные. Но они введены в заблуждение неверных хронологий. Корректировка хронологии позволит нам совместить, сложить эту мозаику, и мы получим великолепный результат. То же самое с Петром I. Есть мнение о том, что он был подменен в детстве. Есть мнение о том, что он был во время Великого Посольства подменен. Есть версия, что он не был вообще подменен. Казалось бы, три разных версии. Но вот, например, Александр Касс выводит замечательную версию, которая устраняет это противоречие. И опять-таки он приходит к тому, что есть нарушение в хронологии, и он на документах показывает, где есть хронологические расхождения Великого посольства и нахождения Петра в Европе. Если мы устраняем это расхождение, расслоение, у нас картина перестраивается, и мы понимаем, что Петр одновременно и подлинный, и поддельный. Как это получается? Вот с традиционными представлениями об истории невозможно этого понять. Тем не менее, такое решение существует. И такие решения надо искать. Ну, искать-то можно что угодно. Вопрос, том, например, ты говоришь, что он нашел какие-то проблемы в хронологии. Вопрос тогда тут стоит опять-таки о методологии. Какую методологию он использовал? Я сейчас могу взять любые документы и найти там кучу всего. Вопрос будет в моей методологии. Найти-то и написать можно что угодно. Но... Да, хорошо. Вот поэтому у нас есть метод скажем так, кибернетические методы проверки, там, метод черного ящика и так далее, мы строим модель, мы строим модель Петровского времени, модель, скажем, связей, родственных связей того времени, европейских монархов, русских и вообще всех этих событий. Мы пропускаем через модель, смотрим, насколько она достоверна. И получаем результат. Он может быть оказаться лучшим, чем традиционная модель. Потому что в традиционной истории, к сожалению, очень часто используется слово «чудо». Только благодаря великому гению, единственному там полководцу, никто не мог повторить такое. Только благодаря чудесному совпадению, только благодаря чудесному обретению, в течение обстоятельств. Вот вся история, особенно Петровского времени, она вся такая. Ну, какова вероятность чуда? Ну, довольно низкая. Вот поэтому надо искать другие. Ну, то есть, секундочку, а что, что здесь имеется в виду? В истории, в принципе, много даже довольно хорошо задокументированных вещей, когда происходит удачное для кого-то стечение обстоятельств И что? Один раз, хорошо Почему? Может быть, и много раз История представляет из себя очень большое количество параметров Вот человек, который плохо представляет себе теорию вероятности, а это значит мы все Наш мозг не, не, не очень хорошо приспособлен для того, чтобы работать с очень маленькими или с очень большими числами, с очень длинными расстояниями или временными периодами. Ему трудно представить, что вот если он увидел, например, какое-то совпадение, оно произошло с ним, то вот прямо вот это невероятно. Или если с ним произошло совпадение, и тут же на следующий день. Ему кажется, что ну, ну не может быть это совпадением, а это, это не проблема. Третий пункт. Ответка существующих методов от датировок. Данных традиционной истории. Я думаю, больше всего претензий у тебя будет по этому пункту. Многие из наработанных в традиционной истории методов могут найти применение в будущем. Кстати, критика со стороны официальных историков в основном сводится к тому, что эти ребята не признают там, наших естественно-научных методов. И здесь происходит опасное смешение, которое, я думаю, делается специально. Одно дело не признавать методов, другое дело — не признавать результатов применения этих методов. Это разные вопросы, да. Совершенно разные вещи. Очень часто это смешивают. Когда претензия говорят, ребята, метод ничего, но у него есть какие-то недостатки, плюс вы еще применили некорректно, плюс подогнали кое-где, и результат, который вы получили, он нас не удовлетворяет, мы считаем его недостоверным. В ответ на это говорят, они критикуют наши методы, они против науки, они против естественно-научных методов. Ну, вот это глупость совершенно. Ну, здесь единственное, что нужно сделать оговорку, что поскольку в научном сообще... что научное сообщество, оно очень децентрализовано. Это не один узел, как вот ты говорил в предыдущем пункте, на самом деле. Нет, нет, я имел в виду экспертное сообщество, которое все-таки выносит, ну, редколлеги рецензируемых журналов и так далее. Это может быть их много, но, тем не менее, это... Люди, загруженные конкретной работой. Да, и вот а, если они несколько раз перепроверили результат, и они пришли к выводу тому, что это сделано довольно корректно, то слушать э, человека... Понимаешь, тут какая история? Ты говоришь, что это же просто люди. Вот представь, что ты занимаешься э, работой, э, ты что-то вычисляешь, ты применяешь какие-то методы, ты публикуешь в журналах. И нужно ведь э, тоже знать, что публикация в журналах очень часто это первый шаг к началу диалога. Это не то, что человек опубликовал в научном журнале, все, вот теперь мы визируем, это истина. Ничего подобного. Очень за редкими исключениями публикации финальных уже хорошо каких-то там испытаний, хорошо уже проведенных, масштабных, как правило, это начало диалога. Вот, например, мы с тобой рассматривали статью Залезняка, того же, где он там э, давал интерпретацию определенным каким-то там изображениям или еще чего-то. В этой же статье в научном журнале было 6 комментариев от разных ученых, которые с ней не соглашались. Какой мы делаем из этого вывод? Идет нормальный научный диалог, Залезняк выдвинул гипотезу, которая не является истиной, и на этот момент, значит, по этому вопросу консенсуса нет. Отлично. А теперь как это все выходит в медийное пространство? С этой статьей выходит в медийное пространство и говорят, смотрите, Залезняк опроверг Фоменко, Фоменко дурак. Вот это уже не научная работа. Ну, точно так же, как мы не будем смешивать применение методологии и саму методологию, не будем смешивать все-таки реальную научную статью да. и научную деятельность с медийной. Да. Это касается любой науки. То есть... Давай, давай здесь, может быть, немножко... Сейчас... Ну, давай лучше закончим про давай, отвязку теперь. от датировок. То есть методы хорошие, надо просто их отвязать от... Сделать их независимыми. Методы, называемые традиционной историей независимыми, зачастую таковыми не являются. В противовес традиционной, альтернативной истории предлагает независимый от датировок анализ артефактов. Объединив... Ну, вот здесь, кстати, дискутируемый вопрос, но как бы я его зачитаю... Объединив артефакты с учетом общих конструктивных особенностей и расположив вдоль шкалы эффективность, мы можем с определенной уверенностью утверждать, что именно в такой последовательности должна была развиваться соответствующая отрасль. Таким образом, задача становится обратной по отношению к традиционной истории: объяснить, как и почему историки прошлого присваивали даты этим артефактам из эволюционного ряда. Что это значит? Например, мы имеем оружие или лучший доспех. Мы имеем кольчугу. Располагаем их по параметру эффективности. Здесь мне вот подсказал уважаемый историк Сергей Валянский, что нельзя использовать параметр «сложность». Дело не просто в сложности, дело именно в эффективности. Я предпочел это так переформулировать. Кольчуга решает определенные задачи. Она их решает все более и более эффективно, иначе нет смысла развивать в сторону уменьшения. Потом меняется какая-то ну, окружающая действительность, например, появляются пушки, от которых кольчуга не спасает, или какие-то там ручные мушкеты более дальнобойные. Да? Понятно, что кольчуга должна эволюционировать как-то, вот, чтобы отвечать на это. В конечном итоге она становится вообще не нужна и уходит на нет. И там она сначала облегчается, потом просто исчезает. Тут надо именно видеть именно эволюционный ряд с точки зрения эффективности, а не просто маленькая кольчужка, большая кольчужка. Нет, не так. Надо, конечно, с умом подходить. И после того, как мы все эти артефакты, ну это, кстати, касается и искусства, о чем говорил Жабинский в другой истории искусства, и и архитектуры. Какие задачи решает архитектура, какие задачи ставит общество, и насколько эффективно она им отвечает. И после того, как мы все это смотрим, мы видим странный разброс дат. Ну, обычно, не всегда. На маленьких каких-то, вот, например, на эволюции персональных компьютеров, мы не видим разброса дат такого. На небольших промежутках времени, может быть, все достаточно просто. Например, история персональных компьютеров показывает, что компьютеры решают определенные задачи, и их параметры изменяются именно с позиции эффективности, повышения эффективности. То, что сейчас компьютеры уменьшаются или даже становятся, там, вот как iPad, менее мощными, чем настольные компьютеры, это не значит, что они хуже их. Это значит, что они более эффективно решают насущные задачи. Например, задачу мобильности вычислений или мобильности доступа. Поэтому здесь эволюционный ряд выстраивается вполне разумно. Его можно как бы построить. Вот Точно так же надо подходить к историческим масштабом, когда мы берем не 30 лет развития компьютеров, а 300 лет, например, развития кольчуги или там, 200 лет. И зачастую мы видим, что датировки получаются странные при такой расстановке, что вместо того, чтобы развиваться человечеству ну, по логичной схеме, как сейчас все происходит, люди что-то делали в разные времена, какие-то совершенно чудовищные вещи, какие-то всплески открытий, разделенные тысячелетиями, спады, р... возрастания. Вплоть до того, что скульпторы эпохи возрождения они повторяли путь развития греков античных в точно таком же порядке. И объясняется это тем, что они выкапывали из земли скульптуры, смотрели на них и подражали. И выкапывали именно в том порядке, как греки их создавали. Хотя должно быть в обратном порядке. Ну То есть вот такие абсурдные вещи, с ними надо разбираться. Проблема, с моей точки зрения, вот такого рода претензий состоит в том, что альтернативщики ломятся такую открытую дверь. Потому что фактически ты говоришь о том, что те тезисы, которые вот ты выдвигаешь, они историками не замечаются. То есть я не знаю, какой здесь сценарий предполагается, что историки все тупые, или что они политически заинтересованы. Человек, приходя в институт историком, у него будет обязательно краткий курс о том, как обманывать людей. История, вот все эти вещи история учитывает. И они вложены в методологию. Конкретно Подожди, подожди. Тезис касался того, что надо отвязать методологию от датировок. Вот мы с тобой... то, есть, нет, то есть твой тезис состоит в том, что история держится в основном на каких-то произвольных датировках? А, вот... Нет, не на произвольных. На датировках из художественной литературы. Ну это просто неправда. Почему? А, потому что а, датировка в исторической науке так не делается. Делается. Смотри, опять-таки я говорю, надо разделить естественно-научные методы... От книжных датировок, либо высосанных там из пальцев кем-то датировок. Да, есть методы датировки абсолютно. Не-не, я не об этом говорю. Значит, э, э, прежде, всего, прежде всего история занимается, и любая наука, которая связана со временем, она занимается относительными датировками. Мне кажется, что это очень важно нет, понять. Нет-нет-нет, подожди, подожди, подожди. Здесь надо разделить историю как таковой в классическом смысле, как она была в 19 веке, слагалась, и естественно, научные методы 20 века. Опять-таки, я говорю, отвечая на критику традиционных историков, к естественно научным методам претензий нету, Пускай они будут, но их надо скорректировать. Ну, как бы нельзя их привязывать. Я немножко другом хочу сказать. Дай мне сейчас немножко время объяснить. Не всем людям, я бы сказал, что даже большинству людей, которые никак не связаны с историей, даже не являются любителями истории, может быть неожиданным тот факт, что науки и история, и там палеонтология и любые другие науки, которые связаны со временем, кстати, в том числе и та же биология эволюционная, она мало занимается, и ее в гораздо меньшей степени интересует абсолютная датировка, и ее гораздо больше интересует относительная датировка. Что это значит? Это значит, что науку интересует больше последовательность, в которой события происходят, нежели конкретная дата. Не так важно, это было в 1831 году или 1865. Важно, что событие А произошло после события Б. Вот, вот эта связь, она, и причем она прослеживается, вот, э, с моей точки зрения, да, да, даже не точка зрения, я, я в принципе, э, могу, наверное, предоставить какие-то данные вообще, не в данный момент, а вообще, и это данные, которые мы, связаны с моими беседами с историками, которые говорят о том, что делается не только по книжным детировкам, было бы наивно полагать. Я не говорю, что только, смотри, тезис заключается в том, что надо разделить книжные mm, и... Ага. Значит, они, они разделяются, эти, эти датировки разделяются, потому что, во-первых, смотрятся археологии, археологические раскопки, смотрится, смотрится э, большое количество артефактов. Эти артефакты выстраиваются в последовательность, именно в последовательность, Правильно. не в абсолютную. И это затем все сравни... например, если у нас есть книжные датировки по какому-то периоду, и у нас есть уже какая-то последовательность по артефактам, и если мы видим, что они совпадают... А то... как мы видим, что они совпадают? А... У нас есть много разных вещей. У нас есть, например, рисунки, где нарисовано использование какого-то инструмента. Мы видим, что этот рисунок соответствует артефакту, который был найден, к примеру. Вот. Но ты же понимаешь, что это субъективная оценка. Что когда ты видишь на египетском каком-нибудь там рисунке дрель ручную, то ты можешь по-разному это трактовать. Может быть, это бур какой-то? Может быть, это какой-то иной инструмент? На самом деле, довольно большой диапазон исторически, куда можно его поместить? Ну, мне, не будучи историком, сейчас сложно ответить на такой вопрос. Но я знаю, что экспериментальная археология, о которой я знаю, ты еще будешь говорить, она начинает с того, что, во-первых, существует и описание, насколько я знаю, текстовое, но, например, изображение пилы... Текстовое. Изображение, текстовое. Изображение, изображение пилы. Ну, кроме текста, существуют рисунки тоже. Но вот я просто знаю, что экспериментальная археология, она очень часто оперируется рисунками. То есть мы смотрим, что изображена пила, предположить, что это на самом деле не пила, а изображенный в двухмерной проекции какой-нибудь печатный станок, Но ну это, это, это действительно абсурд. Поэтому проводятся такие эксперименты и демонстрируются, что Значит, да, да, да. опираемся не только на тексты, но и на комиксы. Ну, на рисунке. Я... Ну, комиксов тогда не было. Комиксы ну, – это современная вещь. Это не естественно научный метод относительно датировки, это совершенно из другой области. Это из области искусства, как и литература, как и рисунок. Это построение нарратива по разным фронтам, которые затем демонстрируют, что несовпадений каких-то нет. В отдельных местах бывает отсутствие какого-то а, задокументированных вещей. Такие дыры бывают, но... Ну, давай тогда посмотрим... как. Мы же говорим про методологию. Да, да, давай посмотрим, как применяется конкретно дендрохронология. Подходящий пример? Может быть, единственное, что мне будет трудно говорить про какую-то конкретику, именно потому что я не знаком с литературой.